Кстати, из США в последнее время приходит все больше и больше хороших новостей, что не может не радовать. Да. Разумеется, вот еще одна. Орский Алай стал чемпионом Кыргызстана по футболу. С чем мы, собственно, и поздравляем. Поздравляем. А может и действительно не зря некоторые политики говорят, что столицу нужно перевести в город Ош. Как раз об этом специальный репортаж нашего корреспондента из США Бекзата. Смотрим. Здравствуйте, дорогие телезрители, перед вами специальный корреспондент из города Ош, Бахрамов Бегзад. Как все знаете, многие политики считают, что город Ош должен стать не просто южной столицей, а официальной столицей нашей страны. И это не потому, что у нас хорошие дороги, освещенные тротуары, красивые улицы, красавчик Бегзад. Фак есть факт, давайте лучше спросим у горожан, что они думают по этому поводу. Здравствуйте, представьте. Меня зовут Азад. Мне говорят то, что Ашани самый сильный народ. Ну, это так и есть. Мне сказали то, что каждый парень может отжаться 20 раз. Ну, без проблем. Всё? Все, спасибо. А этот? Пойдем, переворот надо? Нет, все, спасибо. Хватит. <смех> Есть еще одно утверждение, то, что Ашане самый интеллектуальный народ. Давайте это проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Хутман. Пожалуйста, скажите, когда был открыт закон ОМА? ОМА? А, дети тебя, Одна классика в кафе. Нет, мы сейчас камеру отключим, хорошо? Эй, к Неми докон. Бирминг Сеюзу Алтумш Беринчжилы докон. О, лео. Когда? Бирминг Сеюзу Алтумш Беринчжилы. Вот видите, и это тоже правда. Всем известно, что Ашане самые общительные. Давайте это проверим. Вот, скажите, пожалуйста. Нет. Можно вам задать вопрос? Нет. Как вы видите, у нас и вправду самый общительный народ. Это был специальный корреспондент для студии 7 Бахрам Бигзад. Приезжайте Ваш.